Всем привет, сегодня я буду играть в новую игру, но она не совсем новая, ей 5 лет, но совсем недавно вышло обновление, поэтому можно считать ее новой, так как произошли некоторые изменения в менюшке и добавлены новые уровни, много уровней. Сейчас я покажу элементы управления для тех, кто первый раз зашел в игру. Смотрите, здесь обзор назначенных клавиш, то есть вы нажимаете на какой-то предмет и смотрите клавиши, какие для него обозначены, можете ставить свои. Здесь вы, вам показывают, типа, ну, центр тяжести. Здесь можно разделять блоки. Сейчас, я короче, давайте я просто покажу, смотрите. Вот, например, два колеса вместе, а сюда поставить я не могу. Нет, сюда, вот сюда не могу поставить. Нажимаю на эту кнопочку, и я могу поставить, но работать это не будет. Типа, вот для этого она и нужна. Так, следующая у нас кнопка, это симметрия. Смотрите. Вы сейчас ничего не поймете, типа, потому что я плохо показываю. Первая координата, вторая координата и третья. X, Y, Z. Давайте уберем сейчас блоки все. Так, я не знаю, вот, что нижняя кнопка знает. А, ладно. Давайте уберем блоки и посмотрим. Чтобы вы поняли, типа, что значит симметрия. Берем, например, обычный, самый базовый элемент. Какой-то, ну, один брусок, например. Ставим его раз, он с другой стороны поставился. Еще раз, еще с другой стороны. Видите, короче, вы ставите с одной стороны и автоматически, без вашей воли, то есть по вашей воле, но с помощью этой функции ставятся блоки а, в тех координатах, которые вы указали. Ну, короче, это симметрия, чтобы было понятно, да. А здесь кнопочка для скинов. Я не знаю, скины нужно загружать из стима, нужно их покупать, наверное. Я, я вот с этим еще не разобрался, но, короче, это для скинов. И все просто. А следующая кнопка нужна была для того, чтобы... Короче, вот этот ключ гаечный. Сейчас покажу, видите. Нажимаете на него, нажимаете на механизм, который настраивается, и можно его полностью настроить. Все его параметры можно менять с помощью этой функции ключа. Следующая функция это изменение положения блоков не в пространстве, а на месте, к которому они прикреплены. Вот, я не знаю, как точно показать, потому что плохо видно. Но сейчас, наверное, я приближу чуть-чуть, чтобы вы понимали, возьмем какой-нибудь пенек поближе. Где-нибудь сверху выделять можно просто тапом, выделять можно и тянуть мышкой несколько сразу объектов, выделять. Короче, сейчас я сверху возьму какой-нибудь, не знаю, какой взять. Давайте вот, типа, левый возьмем, попробуем. Просто управление еще плохое. Вот. И внимательно смотрите, я нажимаю координату, и он в соответствии с этим поворачивается на своем пространстве. Эта функция позволяет двигать уже либо всю модель, либо отдельную выделенную часть. Uh, уже не на своем месте, а произвольно то есть куда ты хочешь, туда она двигается и как ты хочешь, так она двигается а работать, естественно, это все будет соответствующе и вот эта самая лучшая, наверное, функция это выделение обычное выделение и перемещение То есть тоже так же вы можете сейчас выделить объект вот этой функции, нажать Del и он удалится это очень прикольно uh, остальные функции, они не важны абсолютно в общем, все основное я рассказал кстати, вот действие, типа, вперед-назад там есть стрелочки вы можете также нажимать Ctrl-Z, как и везде. И клавиша Delete тоже работает так же. Просто выделяете с помощью а, вот последней функции, которую я показал, которая двигает объекты в пространстве. Выделяете и, в общем-то, нажимаете Delete и все. А, так, смотрите, сейчас я буду строить машинку, проходить первый уровень, чтобы вы понимали вообще о чем речь идет. А, механизм поршень. Ой, не поршень, а вот этот поворотный механизм. Его можно использовать не так, как вам говорят в подсказках, а как вы хотите. Короче, тут нужно просто думать головой. Например, я решил использовать так. Подсказки я еще раз напоминаю. Видите, красный кружочек, да, сверху на панели. Подсказки слева от него, там все показано, как что делать. Вот. Но мне неинтересно их смотреть, я специально их не смотрю. Хочу разобраться сам. Думаю, вам тоже будет точно так же интересно самим разобраться. Это довольно просто, я думаю. Например, строить корабли, есть такая игра, вот там реально посложнее, но все равно, тоже интересно. Так, я не знаю, что еще добавить к этому монстру. Знаете, это будет похоже сейчас, наверное, на жирного кота, который обожрался и не может ездить. Ну, то есть, ходить не может, у него будут огромные толстые лапы. Смотрите, о-о, пополз. Так, но суть-то не должна быть в этом, я просто сейчас тестирую машинку, как она ездит, потому что, ну, первый раз зашел в игру, все-таки интересно, да, покататься посмотреть вообще на физику, потому что когда увидел в стиме написано игра основана на физике, ну, прикольно, да, мне нравится. Если честно, ну реальная игра основана на физике. Сила, например, сила тяготения здесь э, не прослеживается, но вот э, сила земного притяжения вполне. Так, давайте исправим машину. Давайте сделаем так, чтобы ну, я так понимаю, нужно пушкой сломать, да, эту башню, эту мельницу. Ее нужно сломать пушкой. Чтобы сломать ее пушкой, нужно подъехать настолько близко или поднять пушку выше. Так, стрелами башня не ломается. Ладно, сейчас мы исправим чуть-чуть механизм нашей машины. Подберемся так, чтобы пушка стреляла ровно в башню. Знаете, как я это сделаю? Я подниму элементы, которые держат пушку, поршнем. Я их подниму, и пушка выстрелит выше, чем она стреляла. Ну, смотрите, реально машина похожа на какого-то толстого кота. И, кстати, вот вы сейчас смотрите видос, да, те, кто досмотрел до этого, огромное вам спасибо. Вы напишите, что вам не нравится, что вы хотите видеть еще, чтобы, типа, я снял по этой теме. Или вообще не снимал эту игру. Потому что большинство людей из сидят на моем канале, но Террарио я давно не снимал, типа, и актива вообще нет. По сути, мой канал мертвый и у меня 0 подписчиков, сейчас я снимаю с нуля. Есть, конечно, прям вот чуваки, которые прям молодцы, молодцы. Я даже не заслуживаю от них такого вот э, уважения, но они смотрят мои видосы даже спустя огромное количество времени. Как... Просто простое канал, когда я ничего не снимал. Огромное вам спасибо, поддерживайте меня, мне очень приятно. Вот, террария, естественно, никуда не денется, она будет выходить раз в неделю, как я и обещал. Давайте сейчас посмотрим. Я установил поршень. Опа, мой кот сгорел. Плохо. Это очень плохо. Мне такое не понравилось. Но я дурачок. Я поставил огненный шар на свою деревянную машину. Смотрите, я поставил поршень. Поршень поднимается на букву H. Вот. Сейчас я подведу поближе, подниму поршень и выстрелю из пушки. То есть подниму пушку вот так она вылазит и стреляем. Я, я, я правда не знаю почему так сделал Я мог сразу повыше пушку под... Ну так же прикольней, да, типа поршень поставил И так нажал, смотрите честно Бух, все, башни нет Отлично, уровень пройден Пойдем к следующему сейчас И там попробую показать Какую-то более, друг... ну, более интересную механику А, ну здесь нас заставляют Просто это сделать Короче, сейчас придется сделать такую маневренную машинку Вот опять же подсказка вылезла Все тут рассказывается Игра в принципе несложная. Очень просто все сделать. Кстати, если попасть, например, с пушки в мины, я могу проехать, в общем-то, на такой машине, если я буду попадать из пушек. Но суть сейчас не в этом. Суть в том, что нужно построить маневренную машинку. А если я буду, например, стрелять из орудий в мины, и они будут взрываться, то, пожалуйста, я тоже проеду, выполню, в принципе, уровень. Вот. Поэтому вы можете даже придумывать, как проходить уровни. Это ваше дело. И действительно, смотрите, физика работает. Когда взорвалась граната... Или что это бомба, я не знаю То загорелась моя машина И загорелось дерево, в которое прилетели деревянные осколки Давайте построим машинку, какой от нас требуется Чтобы было просто пройти Вот, я предлагаю, смотрите Вот те, кто досмотрел это до этого момента Я предлагаю вам такой челлендж Вы берете, делаете свою постройку в игре Можете прислать мне видос, можете что-то еще прислать, не знаю, там, например, скриншот, но лучше, конечно, всего видос. И я могу показать эту постройку моим подписчикам, типа, вы попадете в видос. Конечно, если вы не брезгуете, если вы думаете, типа, что за раб предлагает нам сейчас попасть в видос, кто он такой вообще, чтобы меня... Завлекать каким-то там своим видосом. Если вы так думаете, пожалуйста, так и думайте, я просто предложил: если такая идея интересна, то присылайте свои видео, присылайте свои скриншоты, я буду показывать и прита пытаться угадать, что здесь и как устроено. Пытаться повторить, может быть, можете даже такой челлендж: мне, типа попробуй, повтори, присылай скриншот или видос лучше, как она работает. И я буду пытаться и такую же сделать. Вот, как вам такая идея, потому что здесь игра, в принципе, сделана для того, чтобы э, строить, не чтобы проходить ее, как, как уровни здесь просто. Она же имеет больше возможностей намного, чем просто построить машину, чтобы разломать дом. Это, это, это шедевр, вообще, можно сказать, а не игра на самом-то деле. Поэтому предлагайте свои постройки. Я думаю, что-то интересное можно будет из этого придумать. Э, вот. Ну и посмотрим, как пойдет дело, как не пойдет Потому что она все-таки очень старая Ее тысячу раз уже все сняли Вот, я не знаю, что будет Ну, по крайней мере, попробую ее поснимать Потому что мне понравилось Думаю, вам тоже понравится Смотрите, она, она как будто дышит Что с ней так? Что-то я не, не впечатлен на самом деле э, Какую-то развалюху построил Давайте, взорву сейчас И построю заново, чуть-чуть там Нужно убрать эти поршни несчастные У как Мощно. Кстати, настройки стоят прям на ультрах, прям совсем-совсем на ультрах, чтобы вы не думали, что здесь я какое-то качество занизил. Игра на самом деле вот такая вот, типа с тенями, с этими плохими. В общем, показываю как есть. Так, поменяем здесь, поставим туда, как он называется. Да, вот, короче, вот так все сделаем. Я не буду особо комментировать, потому что ну вы прекрасно все видите. Сейчас она стрельнет ровно в минку. Отлично, все взорвалось. Теперь просто проезжаем по вот этим осколочкам и в общем доезжаем до тех объектов, которые нам нужно разломать. Изи, я думаю, все понятно. Кстати, хочется сказать, если вы будете настраивать клавиши каких-то объектов, например, колеса или чего-то еще, делайте так, чтобы они отличались от клавиш, которыми управляется ваша камера. Иначе просто ничего не получится. Короче, камера будет летать, и вы ничего не увидите. Но ну, это так, на всякий случай, если кто-то из вас не понял. Но я думаю, те, кто играл, тот понимает о чем я, и, в общем, знает, как играть. Ну, короче, все, видос закончен, пилотный выпуск был. Обязательно напишите замечания. Всем спасибо за просмотр, всем пока.